И вообще я на тебя обиделась, понял? Вот стану рыбкой и уплыву от тебя. Стану птичкой и улечу от тебя. Быстрее застилай постель. Станешь раком, позовешь.